Всем привет, с вами crazysin 1, И мы сегодня, по крайней мере, попробуем записать с помощью ОБС "Хитман: um, World of Assassination Это третья часть сезонного Hitman, который выходил по эпизодам И в этой части как бы, разработчики решили сконцентрировать все три сезона Назовем их так Но мы поиграем чисто в демо-версию, потому что полной версии у меня нет и запускаю я ее впервые, а в сам хитман я играю не впервые. Так, продолжим во флайне, естественно. Так, язык. С сломанными шрифтами, ну, что поделать. Имя говорящего мы отключим, потому что она обычно отвлекает. А, так. Что подразумевается под игрой? Подключение к сети, что ли? Не, ну давай попробуем. Почему бы и нет? Укажу спам-почту. Эта почта у меня исключительно для спама и ненужных вещей. Потом, если что, я смогу Играть бесплатно временно отлично. Все-таки здесь требуется что-то в онлайне. Компания Prologue, Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3. Если я выберу Hitman 1, получить доступ, получить доступ, Hitman 2, получить доступ, Hitman 3, только на вершине мира и два ролика. То есть привезли и миссии, естественно, я поиграть не смогу. Получить доступ, получить доступ. Нулевой пациент. Купить тоже. вот тоже купить. Пролог я могу поиграть. Но кто бы сомневался, да? Пролог это тренировка, и здесь можно в него поиграть. Окей, значит, играть бесплатно, временно. Что значит временно? Хороший вопрос. Моя цель, Себастин, Сато. Это что? А, это дополнительно, типа, не менять маскировку, подъединичное снаряжение, бла-бла-бла. И вознесение Феникса. Нейтрализовать с помощью лопаты. Это испытание или это миссия? Ладно, давайте сразу начинаем. Незримая рука. рука черного сталкера. Агентство. А, провиденс. <laughs> мы против агентства будем причем мы играем в эту uh, демку только потому что я еще не прошел silent assassin возникают сложности с тем чтобы пройти ее на silent assassin я не знаю нафига вообще я прохожу на сайлент ассайсин чтобы показать кому-то что я что-то могу или просто показать весь контент но стоили с другой стороны Я в принципе мог бы и не делать этого yeah, да Но я хочу lost. первые три части Хотя бы Но пройти с рейтингом Silent Assassin Причем на сложности профессионал мы На ютубе очень много таких роликов Они как, как свежие, так и старые Но что поделать Я не оправдываюсь, я просто Информирую вас И как только я пройду Вторую, то есть Silent Assassin Может быть, быть мы начнем just Blood Money Господи, Absolution три сезона. Но это не точно. Потому что после нее я хотел начать какие-нибудь VR-игры, все-таки уже начать. Причем включая Resident Evil, и причем четвертый, вклю включая с камерой. Чтобы вы видели, как я играю. окей они спрыгнули Парашют то есть, есть. You know, вообще я смотрю Wait, и такое впечатление как будто э, игра потеряла несколько в я не знаю как это объяснить в графики знаю что каждая последующая часть она упрощалась right. плане графики но... has We'll keep track of her, make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Стиверсон и Ингрэм are about to find they have nowhere left to run right. This is our moment, 47 Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today we return the Providence сломал им жизнь но мы не, не должны забывать что все-таки 47-й это мать его клон у которого была единственная задача Карл Ингр. Самые дальние прибытия были кузнецами в Норвегии. Я пока это не вижу смысла читать, чтобы, ну, когда мы будем проходить полноценную игру, чтобы там уже это почитать. Что у меня есть? У меня ничего нет, но у меня есть уровень сложности эксперт. Давайте поиграем на, просто на профессионале, окей. Испытание. Мы это все ничего проходить полноценно не будем. Просто поиграем в демо-версию. Чтобы было. Ну, чтобы как-то разбавить контент Last of Us, который выходит каждый день, и больше ничего. Хотя я обещал уже в прошлом месяце, чтобы был обзор, и какие-то параллельные прохождения. Но справедливости ради был Гарри Поттер. Так, will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Так, control. 47. Okay. мне I'm нравится кстати вот масштабность Конечно, чуть не не так значит все наверху да через низ ну есть вариант через низ пройти я тут слишком буду палевный если я буду в этом костюме кстати я включил rtx у нас 100% на rtx тут ну как стопроцентно? Насколько это возможно? камера mm, и камера? Подожди. А -а -а. I'm in position 47 the inauguration is taking place close by once you've infiltrated it get your bearings I'm sure there must be floor plans somewhere understood we need absolute focus on this one if Ingram and stuyvesant are alerted to our presence we may lose them for good we are so close 40san don't worry they're not going anywhere я уже забыл управление и забыл, каково это снимать в э, вэйплей с комментариями. В особенности я забыл, точнее не забыл, я как бы у меня было мало такого, скажем так, а каково это делать это все на камеру. Так, слишком паливно. Тут одни женщины? Ладно, давай попробуем. а а А, okay. значит uh -huh. ну, лифт не работает. Так, ты подожди. Что здесь у нас? Кредитную карту, да? Мне нужна эта ячейка. Нельзя. Ну точнее, можно, да. но нельзя. Ладно. Ладно. Как ярко. Там что-то есть. Это... Прикрувая клавиатура. Давай пробуем 0... Ой, я хотел попробовать 0451. Так и а где цель? А цель наверху одна, да? А вторая, вторая спускается. Стоп. У меня есть удавка, ну блин, удавка это не то, что я хотел бы использовать сейчас, потому что удавка это для меня оружие кр крайнего шанса. Она, она нужна для того, чтобы, ну в моем понимании. Чтобы уже избавиться oh, от него. Еще yeah. like карты нет. Так, всех с и кокос осуждаем. Так, там у нас церемония, да, и ничего наверх, то не сверху, точнее, не уронить. Здрасте. Вы видите, кстати, угол там. Потому что там у меня этот... Лиза. Так что это... Давай отслеживать. Вот this is happening and I have an idea but it requires you finding a map terminal. Zana Kazim aka the Vulture, one of the top agents working for Crystal Dawn the pan terrorist organization I almost hired him myself once but chose the maelstrom instead now what is his business here? listen. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together так не та кнопка ну хотя я ему шею не свернул то хорошо так получается что у него складной нож пузырек только это оружие, наверное, выбросим, потому что... Кто знает, кто знает. Так, бросить. Незаконные предметы вышли. Таскает с собой. Вдруг меня наверх не пропустят с этими незаконными предметами заранее я уже знал про это у меня есть отвертка но это не является холодным оружием и не является запрещенным предметом you... So you okay. еще раз. Right смысл кстати да давай ну, загрузить здесь все отлично мы недалеко а, почему я загружаю потому что если я сейчас продолжу меня скорее всего уже убьют так все пистолеты здесь мы переоделись и и мы, в принципе-то, мы можем попасть наверх. Тут почему-то игра заглючила, и я не смог это сделать. Вот сейчас я должен This это сделать. Sex, Да? Моя цель. О, заглючил просто. О, мистер Казим! Я что может быть опасным Да, действительно, может быть. Мистер Ингрим был ждать У нас есть комнату Потом надо будет избавиться от улик. Сэр. Ненавижу, когда в играх ты идешь намного быстрее, чем персонажи. Please, от этих охранников банан тут три охранника еще он идет с двумя охранниками Это такие очки или это кек? располагаться? ну, давай. Я в So I'm a little hesitant. Don't be. We do what's needed. Well, only time will tell. I have two assignments for you. Take care of the first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking, rather intrusive questions about who's staying up here and that is a very dangerous problem for me now i want you to silence this little pain you think you can do that it's what i do best i like your bluntness this is his file hans looked pulitzer winning freelance journalist he's good and won't give up until he gets the answers he needs and that can't happen consider it done Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss Toe. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. That's Carl Ingram. Providence partner and brass balled billionaire. A legendary political okay. fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Doing. Ну, в целом, пока идем по какому-то заданию. Ctrl нажимаю как присесть, а это приседание ведь на С, а еще камеру немножко хочется подальше, надо сделать. Кого мне найти надо? Ганса лухта. это репортер, да? И он где-то здесь. <поцветная> Мне кажется, если бы я прошел рядом с ним, я бы уже, я бы уже узнал его. Но боюсь, пока я не нашел его. Сведения, добро пожаловать, Кипетр, бла-бла-бла. Вот. Какой-то человек в очках. Что-то не бы сказать, что его вообще здесь нет. Что он, возможно, где-то внизу. Я могу ошибаться I pity the вот он, mr looked I hear you're looking for information oh really okay you know what's happening upstairs I know more than you could imagine but we can't talk here follow me меня его теперь э нейтрализовать, сфотографировать. Может быть, получится его как-то вырубить. Но я пока что-то не уверен, где-то здесь можно сделать. Чтобы бесшумно может здесь его вырубить вопрос нельзя опасно I hope it's worth it. Мне надо его сфотографировать, да? Стать это. Ну Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. Фильтр? Что? Подожди, можно делать? Окей, okay, масштаб. Глубину резкости. да да да а теперь ты даже не проверяешь мы могли бы и пистолет сейчас взять Я в Хитмэнде во втором привык, что на Кью прятать предметы. Эй, Мистер Казим, добро через Так что, меня. Да, здесь. Хорошо. Пожалуйста, Он ждет. Казим. Интересно. Сейчас меня будут обыскивать. А он меня сейчас посылал. А теперь говорит: "Давай, пожаловать. Вид на Аравийскую пустыню. Ну фиг знает. Визуально выглядит прикольно. Там генератор. Яблоки садемского сада. Me. Извините, я захотел яблочко. <laughs> Уже яблочко нельзя взять. Здание? Все здесь Электричество, интернет, даже вода, Это почти в каждой комнатке побывал ролик уже идет 31 минуту ориентировочно но скорее всего чуть-чуть подрезать на начале надо будет потому что были некоторые проблемы касательно касательно ролика так подожди первую цель я вижу а вторая это где а вторая вниз спустилась блин а, чё, вы его отсчитываете, потому что он что-то плохо ругал? Пожалуйста, мистер We have Ingram right where we want him. 47, you know all. what to do. Have a drink, see the view. It's something to behold. Let the pros do their job. загрузи откуда окей да здесь я немножко замедлил с этим поэтому была проблема точнее возникла по этому проблема. Пентхаус, пентхаус. We'll так, тут наверх еще раз, да? Have you seen the view yet? It's quite spectacular. On a clear day, you get a wonderful view of the Arabian Desert. It's a sight to behold в Китае, be это ведет куда? Ладно. Мистер so yeah, we'll так хорошо видеть Да, здесь, привет Да, проблема решена я могу его здесь прям вырубить. В принципе. А мне валить некуда, да? Отравить. Точнее, не отравить, Ну да. Это интересно, что мы с but my guess is very little, so let me get straight to the point. My organization has been hit by an unpleasant cancer that can only be removed by cutting it out of the gut, if you get my drift. Yes, I do. Good. This little turd is spreading his vile toxic cells, and I want him stopped brutally. Chemo won't remove him, only the knife. I have his file here. Arthur Edwards, a sly little devil if there ever was one. Me and my associates, well, we underestimated the little worm. We want revenge. I think you and I share a common interest. I doubt that, but I want you to make him suffer. This is not a horse that needs to be put out of its misery. This is a rabid dog that needs to be put down. Am I making myself clear, Mr. Kazim? Yes. Consider it done. Good. We're now in business. We are. I'll have Miss Toe send you anything you need. We're done here. Oh, uh, one last question. I'm just curious. You're nicknamed the Vulture. Why? I find it's best to wait for the perfect kill. I think you'll be perfect for the job. Nice to meet you, Mr. Kazim. I look forward to receiving an update. Safe hunting. Guy. yes, Mr. Ingram? Please show Mr. Kazim out. Yes, sir. Mr. Kazim, please follow me. Ну, види. Я прошляпил момент убийства? Или что? А может, я его убью потом? О. С чего-то иного. Слушай, а я же знаю где выход. Могу ли я пойти на выход не могу. могу Проблема вот этого хитмана, ну я имею в виду эпизодического вот этого, в том, что ты играешь, и у тебя очень много вариантов убийства, очень большие масштабы, и ты не знаешь, как сделать лучше, как сделать быстрее, как сделать эффективнее. И в принципе вот... Игра затягивается буквально на часы. Буквально одну миссию ты можешь выполнять несколько часов, несколько десятков часов в худшем случае. <laughs> Это в запущенном случае. Я лично выполнял э, все миссии в течение пары часов, да? То есть одну миссию пару часов. И, к сожалению или к счастью. Ну все. Все, мы, мы пришли. Все. Мы пришли до свидания. прячем тело и переодеваемся Карточка карта так вопрос только куда вот вот эти все кодовые замки они как вообще работают типа они все у меня есть, но вот как конкретно каждому каждому же код нужен а он меня как бы не видит, да? другой иерархии hey. серверная security is on its way hide 47 спрятаться, то я не знаю даже. Okay. Ах, решайте, давайте, проблему. Here. Yes, sorry about that 47. Let's try again, shall we? Ah, I think I've got it. We'll need a keycard to gain access. Someone in maintenance should have one we can borrow for a spell. Hmm, a calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. Right, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to, gain access to the terminal. Так, ну тут я выдвинул и бесполезно оказалось. Давай попробуем третий. сейчас будут стоять уже тупить вроде все спокойно попробуем этот тоже не вариант оказывается да Мне подсказывает что здесь вообще вариант правильного нет но остается только последний загрузим. Я не стараюсь сделать все идеально, но мне бы хотелось, что все было идеально. Все, пускай он закрывает этот сервер и мы уходим отсюда, потому что толку, как оказалось, нет. Так, ладно, вот он, мой We'll a gain access. Someone in maintenance should have we borrow for spell. так Так. и там куча людей собралось Остался последний. Уже не церемонь, не церемонис, как вы видите, да. Здрасте. Сложновато, сложновато. Камера наблюдения. Вот моя цель Она прямо надо мной Пристрелить, к сожалению, не вариант Это не Наши самые любимые Игры, в которых можно делать Расстрелы The briefing on the lockdown drill tomorrow? I got it. I'll get issued one tomorrow morning. You know, know how it works? I grumpy one always wants peace and quiet. I haven't seen him playing golf know. today. He must Up be in a good mood. To don't me. Me. I don't you know. I've worked with a man such a state. My neighbor always complained about noise. He pissed me off big time. What did you do? I kicked his door. That should happen. put a gun in it his face. Down, told him if he, he didn't like noise. noise, he could pack his shit and move out to the desert. Так, хорошо. Я тут много косяков и марихуаны, ужас. Так, я надеюсь, он не ко мне идет. Я не хотелось бы, чтобы он прям в упор ко мне пришел. Тихо, все не видит. Это что? Эвакуация. Ключ карты нет. Not bad. I it так, здесь в принципе-то все понятно. И... И в то же время нифига не понятно. Тут есть охрана, есть все. Могу попробовать его оглушить. Смотри. Oh. Мне говорят, меня раскрыли. Не давай загрузимся, давай загрузимся О, как далеко ладно, мой косяк мой косяк виноват что поделать а, так ну, понятно, просто залезть наверх теперь надо и прийти к этому мужику Да, да. О, да, да. Я I'm sorry, but Mr. радио. У нас Родина не об этом упоминала. Я прощаюсь, но мистер Ингрим, кто был гостя Родина, и у нас не было ничего. Хорошо, но это значит, что я Okay. Это, это было близко Я мог его бить, чтобы меня не заметили Но почему-то первый же человек с пушкой оказался очень подозрительным человеком Интересно, почему? <свят> а, спину защемило, спину, спину. Могу, ладно, ладно, все, я уст... Но, больше мы больше мы не раунд. <соцентр _исоцентр _ингры> Хотя, кстати, я могу кинуть в него нож. It will be надо and I'll probably get a warning about that. We were lured by the serpent of the of and ate from the apple, Like the fools we were. So trust no one. I cannot emphasize that, you know, Don't trust anyone. We got some а почему? Как? Скажи мне, друг мой, каким образом меня через стену увидели? Или меня увидели через окно? Каждый раз путаю вверх вправо. Вот здесь вот он сейчас будет выглядывать. В принципе, да? У меня также есть шанс подстрелить его. Но этот шанс небольшой. Вот он идет, идет, идет, идет, идет. Это здесь сейчас остановится. Остановился неудачном месте для меня. Так, здесь почему-то выход заблокирован, не знаю почему. Хотя чисто, а, вон там еще есть, да? Хотя чисто технически я мог бы здесь выйти. Давай, 60 метров в ту сторону, попробуем выбраться так. Я уже не получу рейтинг бесшумного убийца, потому что я уже а, сделал несколько выстрелов, несколько раз перезагрузился и убил лишнюю цель. А лишняя цель, кстати, это очень критично для бесшумного убийцы. И количество выстрелов тоже ограничено на убийцу. И вот в течение часа, в принципе, с рестартами мы прошли с вами эту миссию на таких вот условных. Причем еще на легком режиме. И поменяли костюм, естественно. Ну, в общем, как-то так. 15 тысяч очков. Ладно. Даже рейтинг 3 звезды. На троечку пойдет плюс еще по времени очень долго и не обращайте внимание что жордан написано это это у меня ник в стиме такой тайник на кухне вести вестибулятор у нас нежный шар зачем бросаться им Ну и посмотрим ролик естественно What's your winning face? I'd hate to see you lose. We underestimated the constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. You don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did... She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. Надеюсь, вам you время, 47-й. Миррор, как ты... Как ты... У меня есть номер всех. Ты действительно должен знать сейчас. Ты планировал это. Все это. Не будь милым. Я просто играл на место, когда я спрятался. Мы найдем тебя. Ты меня получил? это получил тебя? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Sure. Oh. Я вот ничего не нажимал, ролик запустился просто заново. Ладно. Так, в общем-то, здесь что у нас? Спланировать миссию прямо вот с этих вот мест можно, да? Но мы этого делать не будем. На этом все. С вами был Кразон. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. И увидимся в следующих видео. И... Да, я в начале ролика не поздоровался, но, в принципе, я спустя столько времени вообще комментирую ролики свои, да? Я думаю, мне бы и простительно. Всем до скорого, всем пока.